Всем привет, с вами я Атлет И сегодня я хочу снимать это Про этих мошенников Я же, я же это Кто подписан на мой инстаграм Я говорил, что сейчас пойду туда На казино снимать эти Как они делают и так далее Я на интернете нашел на интернете нашел сейчас вот эти контакты я на экран впущу на интернете короче нашел и это я адрес на карте сделал но на карте не отображалось потому что я знал что это что это они на карте могут удалить но как-то причешь к ним, они будут на месте. Но я пришел, их я не нашел. Их я не нашел. Но я еще одного нашел, который... Который не знаю, что делать. Которые это реально эти... Незаконные. Нашел, но у них оказывается правила есть. Я конечно, я, конечно, должен пойти без правил их не, но, но пусть будет с правилами. Я не хочу проблем, так что пусть будет с правилами. И вот с 21 года нужно туда идти. И... А мне не 21. А всего лишь 20, и этот, и этот, я не пошел. ну, это, у меня есть телеграм, в телеграме группа есть, а, в группе там пишут всякие по работе, этот вакансы и так далее, так что, вот, я на эти вакансии уже, это, Ой, короче, они пишут вакансии, и я уже некоторые вакансии, а, как сказать, я некоторые вакансии нашел, которые вам я должен показать и всему вот интернету я должен показать, и сейчас я это сделаю, а вы сидите. Сидите классно и смотрите, давайте. А я пошел вам показывать. А вам я желаю приятного просмотра. Давайте. Привет. Быстро давайте. Подпишитесь на мой Яндекс.Сцен, пожалуйста. Те, кто сейчас смотрят, поставьте на паузу. Перейдите по ссылке в описании и... На мой Яндекс.Сцен подписывайтесь, давайте. Там я тоже буду такие видео выкладывать и не только такие видео, ну и буду свои эти выкладывать, которые я на YouTube не выкладываю. Так что давайте подписывайтесь и я желаю всем приятного просмотра вот они как пишут в группе по работе вот все хорошо, да, они пишут, пишут и смотрите вот этот же это пишет мне вот такое вот я им пишу вот я им пишу вот здравствуйте Сейчас мой этот, посмотрите, как я им буду писать. И сами уже в, в комментариях там напишите, что надо делать с этими, или как вообще. Не, не знаю, короче, напишите, что думаете об этом вы. Я думаю, это не пойдет. Такое дело не пойдет. Так что, свои ответы пишите в комментариях давайте.